Всем привет! Группа Время и стекло на днях ошарашила и огорчила поклонникам заявлением. На пике популярности дуэт прекратил свое существование. Нандя Дорофеева и Алексей Позитив — завгородни, полны новых идей и оптимистично смотрят будущее. О том, почему коллектив распался, звезды рассказали в интервью Кати Осадчей в рамках программы Светская жизнь передает РБК. За 10 лет имидж артистов радикально изменился. Надя и Позитив признались, что при просмотре архивных материалов им очень смешно. Певица также решилась на признание, она не всегда была довольна решениями продюсеров, но не решалась высказаться об этом открыто. Например, если мне что-то не нравилось, я даже не могла это сказать было сложно сказать. Вот когда нам было по 20-22 года, многовато макияжа. Возможно, хотели, чтобы я выглядела немного взрослее, но сейчас мы все поняли, что не надо этого делать, надо эту молодость тянуть и кайфовать от нее. Время и стекло – это судьба, большое счастье, кайф, трудности. Это вовсе не история Золушки, это история большого труда и характера. Большой любви и огромной веры своей, всей нашей команды. Мы вместе продолжаем свой путь. Мы работаем вместе. Мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас, как личность и индивидуальность, продолжит свой путь дальше. добавив позитив. Ближайшие полгода мы проведем в прощальном туре. Мы будем готовиться к важному событию. Последнему концерту группы время и стекло, на котором все вместе оторвемся над любимыми треками. 11 сентября, Киев, Дворец Украина. Исполнители назвали распад группы крутым шагом вперед и уверяют, что впереди у них новые свершения.